Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии для вас работает Александр Бедишов. В прямом эфире ГТРК «Калмыкия» совместное агитационное мероприятие кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России 8 созыва, выдвинутых по Калмыцкому одномандатному округу номер 15. Сегодня у нас в студии три участника. Санал Баваев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Здравствуйте. Елена Катенова, представитель политической... Партия Российская Объединенная Демократическая партия Яблоко. Здравствуйте. здравствуйте. И Санало Бушиев, представитель от Политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации. Здравствуйте. Mm -hmm. Итак, согласно Жеребьевке, у вас по 7 минут 8 секунд эфирного времени. Я предлагаю нам нашу работу построить таким образом. Минута вам дается на, скажем так, вступительную часть. Потом переходим к основной теме дебатов, а сегодня это газификация и городская среда, а также по минуте на то, чтобы обратиться к избирателям. И что ж, начинаем. Итак, вступительное слово первому, согласно Жеребьевке, предоставляется Снаваляевич, вам. Прошу. Еще раз добрый день. Мендут Кунтамана вернет в Лазал Тахалим Я представляю партию пенсионеров за социальную справедливость. И сегодня будет у нас тема газификация, городская среда. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали и определили свой голос в пользу партии пенсионеров. Спасибо, Сана Валяевич. Ну что же, я передаю слово Елене Горяевне. Вам прошу, ваше вступительное слово. Минутник там <реком> Нюрмит, Нюрмит. Я Елена Горяевна Катенова, я представляю партию «Яблоко». По одномандатному 15-му округу в 1995 году я баллотировалась от партии «Яблоко» по республике Калмыкия Харьков Тема сегодняшняя очень злободневная, много проблем. Готовы изложить все, что я видела за время предвыборной кампании. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Ну что же, Санал Валерьевич, теперь мы передаем слово вам, ваше вступительное слово. Здравствуйте, уважаемые земляки. Санал Владимирович Бушиев, коммунистическая партия Российской Федерации, кандидат по Каммынскому одномандатному округу. Я юрист, имею достаточно хороший опыт в юридической профессии, в том числе по защитам, по защите населения. Также являюсь кандидатом от съезда коммунистского народа Чуган, который меня поддержал. И активисты движения. Это наш город также со мной, и я являюсь единым кандидатом от указанных общественно-политических сил, поскольку они на сегодня самые активные у нас в республике. Спасибо. Ну что же, мы переходим к основной теме дебатов. Напоминаю, что сегодня это газификация и городская среда, и первым у нас основывающий. Я предоставляю вам слово. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые избиратели, тема эта общежная, Наша партия уделяет большое внимание газификации, не только газификации и городской среде, но и малым городам, и современным селам. К сожалению, сегодня тема обозначена как городская среда, но есть много проблем и в селах, мы об этом не будем забывать. Я, наверное, тоже скажу пару слов, какое развитие у нас будет иметь в будущем село наше, калмыцкое. «Газпром» сделал много. Они, можно сказать, действительно у нас в республике газифицировали на 90% все населенные пункты. Но еще у нас есть села, есть у нас еще э, крестьянское фермерское хозяйство, фермы, которые у нас еще отапливают свои печки дровами, углем. Но это, представляете, 21 век, у нас вот такие еще остались э, старые традиции газификация у нас стоит каким образом сложности у нас для особенно социально незащищенных людей пенсионеров да закон принят что надо проводить газопроводную трубу до участков а дальше как быть дальше пенсионером которым не хватает денег вы знаете сколько стоит сегодня металл сколько стоит эта труба работаете и заниматься этим надо частным образом. Вы вот знаете, сколько денег надо потратить на то, чтобы привести в себе в дом до счетчика эту газопроводную трубу. Но надо об этом думать. И партия пенсионеров считает, что надо именно довести не до участка, а именно до счетчика. Вот главная задача нашей партии. Именно это будет защищать интересы наших социально защищенных людей. Что такое городская среда? Это комплекс условий жизни Городских людей. Это наши внутренние дворики, это вывоз мусора, это порядок возле дома, это работа жил Это все городская среда. Ну сегодня посмотрите, да, много делается, асфальтируется, особенно вот сейчас перед выборной кампанией зашевелились. Единая Россия э, приложила усилия, конечно. Но почему именно перед выборами? Пусть почаще выборы проходят. Тогда у нас и будут, наверное.. Э, Жизнь улучшаться. Почему нас вспоминают, когда во время только предвыборной кампании? А посмотрите у нас, э, какое состояние э, в юго-западном районе, в восточном районе нашего города, посмотрите. У нас еще туда дороги не дошли. В некоторых местах и света нет. Земли раздали э, малоимущим, а туда нет коммуникации. Кто будет этим заниматься? Конечно, есть э, упреки городской власти. Ну и тут есть причина какая. Все налоги собирают муниципальные. Но налоги собираются очень плохо. Федеральный центр определился развитие городов и малых городов и сел на муниципальный, региональный бюджетный уровень. Мы считаем, что это тоже неправильно. Потому что нет сил. Нет собираемости. А у нас в Листе, в Калмыкии, в частности, кто будет собирать налоги, если у нас нет производства нигде? Все стоит. Надо нам думать об этом, прежде всего. Партия пенсионеров считает, что нам необходимо заниматься этим вопросом, законодательное плане принимать в пользу муниципалитета, в пользу региональной власти. Этим мы должны заниматься. Ну, посмотрите, у нас спортивных площадок не хватает. Вот. Если надо так смотреть, спортивные площадки частные, футбольные мини поля они забиты я смотрю вот на сейчас проезжаю и вижу до 1 часов люди играют а вот есть такое односпортивное поле возле горгаза находится она кому принадлежало она принадлежало федерации футбола я написал трапезнику письмо чтобы они передали ветерану спорта это ну, но мне ответили что его частные руки забрали а вы сейчас проезжайте мимо что там мы видим заросли заросшие э, бурьяном, все это ну, некрасиво, отдайте тогда эту землю тем, кто хочет ее осваивать. А ведь у нас спортсменов, э, ветеранов очень много, которые занимаются футболом, вот об этом, это здоровый образ жизни. Мы потянули с собой и детские команды, так что почему это пустует, Цель, уже полтора года пустует это хорошее э, спортивное ну, сооружение, место. По крайней мере, убрали там все, и никому нет нет дела. Надо смотреть глубже. Очень много у нас таких домов, где вот, допустим, э, в частности, э, 101 квартал. Там тоже есть старые дома 128, 130, 140 а между ними э, есть дворик, которого вообще не ухожен еще советских времен. Давайте власти думать об этом. Нет э, согласия между. Э, организациям. Горхоз, гор, зеленое хозяйство, они срезают деревья, а спецотыханию успевают за ним убирать, и они мусор залеживаются. Давайте наводить в доме порядок. Партия пенсионеров считает, что необходимо заниматься своим домом. Мы, если старшее поколение, не будем думать о будущем, тогда что нам делать? Поэтому я считаю, что Программа у нас обширная, очень обширная и комплексный подход, государственный подход к этим проблемам. Особенно, я думаю, современное село надо тоже об этом думать, как его развивать. Спасибо большое, Санаваляевич. Ну что же, я передаю слово Елене Горявной вам. Напоминаю, что тема у нас ⁇ газификация и городская среда. — Благодарю. Ну, проблемы республики и трех городов наших, они все, по сути, одинаковые. Это низкая инфраструктура, отсутствие плохой воды, аварийные проблемы. По сути, эти города, Лагань, Городовиковские листа — это города аварии, потому что за 30 лет коммуникации не, не менялись. Хотя выделялись колоссальные средства, средства из соответствующих министерств, курирующих и республику, и министерства. Много системных проблем. В это, казалось бы, столица в нашей республики. Очень много приезжающих туристов. Город, даже центр неухоженный. Не говоря уже о той одноэтажной нашей листе, которая вообще без, без коммуникации, в том числе и газовой, без воды, без дорог, без соответствующего транспорта, который, который снабжает связь с территорией листы. Проблем очень много. Это проблема, конечно, не только нашей республики, это проблема всей страны, потому что везде, к сожалению, за 20 лет разруха, упадок и депрессия, по сути, в территории и населения. Вот меня очень интересует, раз какие-то дебаты у нас странные. у нас монолог получается. Вот у нас глава республики... Василий Сергеевич Хасиков пишет. Я не вам, что да. вы не можете Нет, видимо, с контрагитации, а не, он является одним из участников ну, регионального списка, поэтому. Не агитация. Дело в том, что я хочу знать. Вот написано, городская среда благоустройство 27 общественных дворовых территорий. Общая сумма за это, этих затрат 316 миллионов, ну почти 317 миллионов. Не может стоить вот эта площадка столько э, денег. Куда уходят наши деньги? Деньги налогоплательщиков. У нас самая очень высокая э, собираемость налогов... Э, с рубля за 58 копеек. Ну, просто поразительно. Но неужели мы не жители своей республики? Неужели руководство республики на протяжении вот этих э, ряда десятилетий не думает вообще о будущем, о совести своей? Они для чего поставлены? Они менеджеры, которые должны добросовестно выполнять свои указания. В частности, вот, э, ну, вот, в воду вступит о а луче, говорите одно и то же, что будут говорить мои визави э, и мои э, конкуренты кандидатов, депутаты. Я просто-просто зачитаю, что предлагает партия «Яблоко» для улучшения жизни. О городской среде говорить можно и о низком качестве услуг всех – поликлиники, больницы, детских садов, детских площадок. Ну, это ну, просто колоссальная проблема. Вот мой конкурент, который сказал, что проблем очень много. В частности, партия «Яблоко» предлагает полную компенсацию гражданам и бизнесу из Вонда, фонда национального благосостояния по и объявления локдауна, бесперебойное обеспечение вакцины всех регионов России, в том числе регистрацию иностранных вакцин, существенное повышение оплаты труда медицинских работников, увеличение финансирования медицины на 8% от ВВП, увеличение расходов на образование, Академические свободы и автономии научных учреждений Вариативность образования Борьба с плагиатом мораторий на повышение налогов на 5 лет Отмена подоходного налога для людей с низким доходом Индексация пенсии работающим пенсионерам Обеспечение роста реальных доходов граждан в предстоящие пять лет Обязательная официальная видеосъемка взаимодействия полиции с гражданами, принятие закона против домашнего насилия и так, далее, и так далее. Это все городская среда, это все наша жизнь. Ничего, по сути, не делается за 20 лет. У нас ведущая партия «Единая Россия». Очень много вопросов у жителей к этой партии. Я проехала по некоторым районам республики, грустно видеть процветающие хозяйства, совхозы, Просто в удовольствующем состоянии и все вопросы к партии ведущей, у которой есть бюджет и бюджет образующая, можно сказать, партия, которая выделяет средства. Ничего нет. Куда уходят деньги налогоплательщиков и деньги наших жителей, нашего населения? У меня вопрос к власти. Так, если вам нечего сказать, тогда я оставляю вам время на то, чтобы Благодарю. обратиться к своим избирателям. Спасибо, Елена Горяевна. Слава вам слово. Я напоминаю об ограничениях закона, которые действуют даже на период наших дебатов. Спасибо. Сегодняшняя тема газификации городская среда, это, я считаю, очень две глобальные темы. Необходимо было их ставить отдельно. Что касается республики Калмыкия, то в принципе у нас по газификации непосредственно по региону на 84%, насколько я, почти 85% территории газифицина. И это очень хороший показатель. Этот показатель намного выше, чем в среднем по стране. Да, действительно, здесь все хорошо. Но сегодня также мне известно то, что в ноябре 2020 года «Газпром» и Республика Калмития подписали соглашение, в рамках которого еще будет проводиться газификация. Это 294 километра газопроводов и 35, по-моему, населенных пунктов. Вроде бы, да, хорошо, идем по графику, одни из лучших по стране, однако у нас, вот Елена Вариана сказала, верхние трубы, то есть инфраструктура именно газ, газ, газопроводов у нас старые. Недавно мы стали свидетелями газового коллапса именно у нас в городе. Глава Республики, руководство Республики в спешке решило построить ледовую аренду. Вот в первом микрорайоне у нас находится Джунгар, под таким еще патриотическим национальным названием. И чтобы обеспечить ледовую аренду электроэнергии, разработчики решили туда установить газопоршневую станцию. Поскольку у нас электроэнергии не хватает в городе, станции все, все эти не, не выдерживают. Но для того, чтобы эта газопоршневая станция работала в постоянном режиме, необходимо большое давление газа. Более трех атмосфер. И получается так, что в феврале этого года они попробовали вывелить данную газопоршневую станцию. И чтобы она работала, необходимо было оставить это давление. Но у нас оканчивается отопительный сезон 15 апреля. И 15 апреля «Газпром» обязан был снизить давление до 2 кг в газовых трубах. Однако они этого не сделали, поскольку у нас работает газопошневая станция. И с учетом этого давления, с учетом того, что население перестало потреблять такое количество газа, поскольку отопительный сезон закончился, поскольку котельные у нас перестали работать... У нас стали происходить утечки. Мы знаем, уже был несчастный случай. И именно человек погиб на, по улице Кирова. На 23-й школе два человека пострадали. Сегодня уже памятником скоро будет яма на пересечении Осипенко с Ленину возле Сбербанка. То есть они до сих пор не, не, не могут это сделать. Если проехаться по городу, да посмотрите, таких... Ям, где работают газовики, много, мы видели то, что у нас люки газовые, они открыты, специально подняты, потому что давление, потому что газ был в грунте. Газ в грунте был доходил до 5%, а это говорит о том, что мы находились весь город и находился на, на пороховой бочке. И мы об этом предупреждали. Я об этом предупреждал, об этом предупреждали наши активисты, но на сегодня газовики не признаются. Проезжая мимо этой ямы, я вижу, как люди работают, Мы совместно с нашими активистами, непосредственно с депутатом Народного хурала Асланом Борисовичем Кусмином, неоднократно останавливались возле этих рабочих, разговаривали с ними. И они ну, скрывают и не подтверждают ту информацию, что давление было более 2 килограмм. Однако у нас есть уже распечатки с, да, с, да, с данных этих да, датчиков. То есть об этом нужно говорить сейчас. И к, к, кроме данной проблемы, у нас еще проблема в газовой отрасли, это задолженность, дебиторская задолженность, она уже около 400 миллионов рублей. Почему «Газпром» не работает, не работает именно по претензионной исковой деятельности? Почему у нас такая задолженность, где население вроде-то не очень-то и большое? Что касается, вот это именно вот это, и мы предупреждали, мы предупреждали население города, чтобы они были осторожными. Когда у нас открывалась детская поликлиника, рядом яма, вода, и видно, как пузырится оттуда газ. Это вообще нормально. Ни город, ни руководство республики не смотрит и до сих пор не могут устранить проблему. Если будете проезжать мимо, посмотрите. Вот это вот я считаю, то, то, то, что здесь именно угроза жизни и здоровью наших людей. И я как руководитель общественного движения уже направил обращение на руководитель след след след следственного комитета Бастрыкину. И мне пришел ответ, то что мое заявление перенаправлено уже в Коломыцкий следственный комитет и будет проводиться проверка. Что касается городской среды, посмотрите, да, объекты строятся, да, спортивные площадки, Александр Малевич говорит, но посмотрите их качество. Стадион Восточный позапрошлом году в нарушение срока ввели, на следующий год его переремонтируют. В Иберульском районе должны были вести спортивную площадку. Но недавно там прошел дождь в Ибируле. Я прошу и прощения, и у вас площадка очень чуть... мало времени остается на общение с избирателями, И Площадка чуть не смыла. Вот эти проблемы нужно решать. Именно по городской среде, по классификации, надо, наверное, заниматься правильным планированием и контролем. Вот я вот это именно хотел сказать. Ну, 7 минут мало. Таково Спасибо. распределенное время. Хорошо, спасибо. Ну что же, теперь у нас осталось время для того, чтобы обратиться к избирателям. Снова я передаю вам слово. Очень много проблем, как вы, вы видите, но партия предлагает, прежде всего, вы как поняли, создать нормативную базу, эффективное развитие малых городов и современных села, добиваться территориального развития на основе полноценного финансирования муниципалитет, муниципалитетов. Муниципальная власть должна быть финансово самостоятельной. Развивать также муниципально-частное партнерство, которое обеспечит приток дополнительных средств для объекта социальной коммунальной инфраструктуры, необходимых для полноценного выполнения муниципальных задач. Необходимо обеспечить бесплатную аренду выделения земель, обеспечить бесплатное подключение к объектам коммунальной инфра инфраструктуры. Дорогие друзья, приходите на выборы, только от вас. Ваш голос будет решать все эти проблемы. Только вы, полноценные хозяева нашей жизни, только вы можете выбрать достойного депутата, который будет решать только наши проблемы. За детей, за внуков за себя и за страну. Спасибо, снимающий. Ваше время закончилось, Елена Гриевна. Я передаю слово вам. У вас чуть больше минуты. Благодарю вас. Я что хочу сказать? Элиста, конечно, у нас очень уютный город, своеобразный. Особенно это одноэтажная Элиста, которая не просто вот такой вот богатый домострой неоном светится, все все услуги предлагаются. Но за всем этим ужасное-ужасное зрелище. Это неухоженность, грязь, бездомные кошки, собаки, которых жалко. Ведь есть и программы по этому поводу. В общем, грустно все это видеть. Ту или ту, которую я помню детстве и юности, она совершенно, конечно, изменилась. Ну, вот невидимая костлявая рука капиталистического рынка делает свое дело что-то там устраивается и прочее но мало кто задумывается что или у нас город на песке не будет воды не будет здесь жизни через 5-10 потому что никто не думает о будущем, как будем мы здесь жить то ли с газом, то ли с водой то ли без газа и воды просто вот как, как в кибитках, только вот в современных домах Уважаемые избиратели-земляки, я представляю партию «Яблоко», партию, за которую не стыдно, которая не причастна ни к одним драконовским законам античеловечным, партия, которая на протяжении, по сути, уже 26 лет занимается только в интересах народа и России. Поэтому я призываю вас проголосовать за меня как представителя партии Катену Елену Горяевну, за, за меня вам тоже не будет стыдно, я вас не подведу и буду честным, приличным, неравнодушным депутатом. Благодарю вас. Спасибо, Елена Горяевна. Слава Валерьевич, у вас буквально 10 секунд остается, я вот передаю вам слово, не знаю, что вы успеете сказать, но время ваше, можете им воспользоваться. Уважаемые земляки, я не приехал из Москвы, я не появился прям, прям недавно перед выборами, я шел и иду, прошу сделать правильный выбор. Все, ваше время закончилось. Спасибо, уважаемые э, кандидаты. Ну что же, на этом наше время в эфире подошло к концу. Спасибо всем за внимание. Напоминаю нашим телезрителям, что следующий прямой эфир совместных агитационных мероприятий смотрите 6 сентября в эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». До встречи, оставайтесь с нами, далее вас ждет блок политической рекламы.